Еще руку подправим, так голова болтается, расслабляю, расслабляю, да вот. меня груди ложись. Ага, держимся, держимся. Ох, рук тоже голова, да? О, чуть -чуть. Руку тоже доволок, да? Разворачивайся так чуть-чуть. Руку мне на плечо. За себя за себя за себя вот так вот да опускаем руку теперь вот так стой руки в замок на шее подбородком касается ключицы угу. я вот тут пролезу У -у -у. да да вот только росла прошла да, вот и падай на меня стоишь на пятках падаешь немножко подаешь, подаешь, подаешь. Слышал? Это как раз вот отдел, который иннервирует в пальце То есть, вот ты говорил, вот этот ценивает палец, вот это да, это шейный отдел, вот это это уже грудной отдел пошел Вот сейчас мы их вот, разжали, нерв отпустили